Сейчас вы видите представителей чушкунообразных. Этот вид под угрозой вымираний. Их осталось всего четыре, а самка всего лишь одна. Их главная особенность – маленький рост. А, а это – атташеобразные. Они отличаются от других, потому что у них есть лишний вес. Если проще, они жирная. Они тоже под угрозой вымирания и самка тоже одна. Вот это логиобразный. Их особенность в том, что они мускулистые, но милые. Они тоже под угрозой вымирания. <плёк> это домообразный, обычный. Они тоже могут исчезнуть как вид. А <плёк> <плёк> это представители рода высокообразные. Они тоже вымирают. Их особенность – высокий рост. Остальные жители этой местности умерли. Вот и самоголк умер. Также эти виды постоянно эволюционируют. И следующие их облики вы увидите в анимации универ Тугира.